Среди образованных верующих бытует мнение, что наука и религия не находятся в противоречии. Аргументируется это тем, что якобы религия и наука отвечают на разные вопросы. Наука отвечает на вопросы, касающиеся сугубо механики материального мира, ну а вопросы религии касаются проблем смысла и нравственности. Мне была предложена следующая аналогия. В порт прибывает корабль. Ставится вопрос, почему корабль прибыл в порт. Мы можем объяснить прибытие корабля наличием в его устройстве двигателя. Двигатель, посредством использования определенных законов природы, создает движущую силу, и именно поэтому корабль прибывает в порт. Но можно дать на этот вопрос и другой ответ, а именно, что корабль прибывает в порт, потому что требуется доставить груз. Как видим, оба ответа правильные и не находятся в противоречии. Так вот, ответ о том, как устроен двигатель корабля, дает наука, а ответ о том, зачем кораблю прибывать в порт, дает религия. В теологической литературе можно найти и другие сравнения, которые стараются передать ту же мысль. Все они, по сути, говорят то же самое, так что мы можем здесь говорить именно о предложенном примере. Прежде всего, мы должны понимать, что аналогия не может быть аргументом сама по себе. Аналогии психологически очень убедительны, но прежде чем использовать аналогию в качестве аргумента, нужно доказать, что ситуация действительно аналогична. В религиозной апологетике аналогиями пользуются обильно, но очень редко, если вообще когда-либо, дается обоснование корректности аналогии. Поэтому в лучшем случае это демонстрация того, что имеют в виду верующие, но никак не демонстрация того, как оно есть на самом деле. Но давайте сперва ответим на основной посыл аналогии. Удается ли ей продемонстрировать, что религия не противоречит науке, и что религия и наука – суть разные варианты ответа на один и тот же вопрос? Нет, не удается. Более внимательное прочтение предложенного сценария показывает, что на самом деле предлагаются не два разных ответа на один и тот же вопрос, а ответы на два разных вопроса. Именно поэтому они друг другу не противоречат. Иллюзия, что непротиворечивые ответы даются на один и тот же вопрос, достигается посредством излишней общей формулировки. Все держится на ловкой подмене понятий, когда в вопросе «почему корабль прибыл в порт?» слово «почему» в каждом случае понимается по-разному. Если же раскрыть его значение, исходя из ответов, то становится ясным, что понимание механики двигателя отвечает на вопрос, каким образом корабль приводится в движение, а понимание намерения доставить груз отвечает на вопрос, с какой целью моряки прибыли в порт. И сценарий разваливается, потому что он весь держался на идее того, что мы как бы смотрим на один вопрос и даем о нем принципиально разную, но не противоречивую информацию. А если же мы имеем дело с двумя разными вопросами, то возникает закономерное недоумение. А что, на второй вопрос наука ответить не может? Неужели вопрос, с какой целью моряки прибыли в порт, невозможно проанализировать рационально? Мы изучим имеющиеся у нас данные, документацию, наличие заказчиков груза, место отправки, адрес ожидаемого прибытия, сравним с тем, куда прибыл корабль и выскажем гипотезу. Причем тут религия? Более того, когда дело касается корабля, из нашего жизненного опыта мы знаем, что кораблем управляют люди, и потому вопрос намерений имеет смысл. Аналогия же переносит этот опыт на бытие как таковое. А на каком основании верующие полагают, что у бытия есть какое-то намерение, или что у бытия есть какие-то управляющие, у которых есть намерение? То есть аналогия по умолчанию предполагает, что есть область сверхъестественного, что она недоступна для науки, но зато каким-то непостижимым образом доступна для религии. И именно поэтому аналогия не очень убедительна для атеистов, которые не видят оснований считать сверхъестественно реальным, а верующие, исходящие из этой предпосылки, находят аналогию простой и понятной. Таким образом, аналогия, может быть, и демонстрирует, как мыслят верующие, но не демонстрирует, что в реальности все обстоит именно так, как они говорят. Однако проблема от подобных аналогий куда глубже, чем поначалу кажется. Сценарий про корабль в контексте беседы с атеистом как бы предполагает, что у атеиста есть лишь наука, и что последовательный атеист должен интересоваться сугубо механикой материального мира. Это ловко, пусть часто и неосознанно, и попытка создать ложную дихотомию, будто у нас есть выбор – либо религия, либо отсутствие размышлений на тему красоты, нравственности и смыслов. Вместе с тем это неверно. Кроме науки существует, например, этика – философская дисциплина, предметом исследования которой являются мораль и нравственность. Эстетика изучает понятие красоты, в том числе научными методами. Светское искусство в современном мире давно доминирует над религиозным, адресуя вопросы чувств и смыслов и делает это без апелляции к богам. В картине мира верующего вообще часто подразумевается, что кроме механики мира существуют лишь религиозные вопросы, но при этом упускаются вопросы смыслов и нравственности, которые не связаны с религией. Исключение этих вопросов неправомерно. Именно придавая светской картине мира и переживаниям людей, которые не верят в богов, столь низкое значение, и даже утверждая, что никаких переживаний у последовательных атеистов быть не может, верующие пытаются монополизировать диалог о смысле и нравственности. Однако по факту вопросы светской нравственности существуют. И есть немало оснований считать, что богословская мысль развивается исключительно из-за столкновения с активно развивающейся светской мыслью, которая постоянно занята творческим осмыслением существующих нормативных систем и не сдерживается догматами древних книг. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что религия никогда или почти никогда не способна ограничиться лишь нравственными утверждениями. Нам подается образ религии как эдакого бесплотного, неосязаемого явления, чуть ли не сродни искусству, которое занимается исключительно чувствами и философствованием. Но это миф. Фактически любое нравственное утверждение базируется на понимании устройства мира. И даже уже самим утверждением, что бытие как таковое имеет смысл, религия говорит нечто конкретное о мире, что требует доказательств. Делается в религиозных текстах и громадное количество других допущений, прямо противоречащих научной картине мира. Бесконечные попытки апологетов свести все к метафорам непоследовательны. Нам не предоставляется метод, согласно которому мы можем отличить метафору от прямого утверждения. Каждый христианин объявляет метафорами совершенно произвольные части текста. Таким образом, аналогия с кораблем неверна и здесь. Религии по факту не ограничиваются вопросами смыслов, а грубо влезают в реальность, делая о ней безапелляционные утверждения. Например, верующий скажет вам, что существует объективная нравственность, и что якобы все люди на Земле придерживаются одной и той же системы ценностей, хотя исследования из раза в раз показывают, что это не так, и что концепции, которые кажутся пазовыми нам, могут напрочь отсутствовать у других народов. Современные концепции нравственности, кажущиеся нам привычными, имеют за плечами тысячелетия эволюции и не являются ни общими, ни объективными, ни даже постоянными. Ну и, естественно, многие нравственные положения религии прямо основаны на мифологических представлениях о мире. Собственно, по-другому и быть не может. Подавляющее большинство религиозных нравственных предписаний основаны на том, что есть Бог, что Он влияет на нашу жизнь, отвечает на молитвы и хочет от нас конкретных вещей. Вероятно, верующему покажется разбор этой аналогии ненужным. Ясно, что она не точная, скажет он, но вы же понимаете, что имеется в виду. И тут важно сказать, что да, конечно, понимаем. Но просто многие верующие считают, что объяснив свою позицию, они тем самым и доказали ее. Но наш разбор показывает, насколько проблемны все эти аналогии про отсутствие противоречия между религией и наукой, и что стоит расписать мысль подробнее, как она оказывается в корне несостоятельной. Подведем итог. Приведенная аналогия про корабль пытается разделить бытие на два раздела – освещаемое наукой и освещаемое религией. Однако то, что верующие считают освещаемым лишь наукой, по факту буднично освещается религией, обычно вступая в противоречие с научными данными. А то, что по их мнению освещается лишь религией, частично вполне изучаемо наукой и изучаемо светскими философскими дисциплинами, такими как этика и эстетика. Даже если религия и способна предоставить альтернативный вариант, то оснований на монополию в этих вопросах у нее нет. Другая важная проблема – это корректность самой аналогии. Говоря про цель прибытия корабля, верующие переносят эту ситуацию на само бытие, как будто аналогичным образом у бытия есть не только механика, но и некая цель. Однако нам это неизвестно. Мы можем говорить про наши субъективные цели и субъективные смыслы, а прежде чем изучать цель всего бытия, надо вначале продемонстрировать, что этот вопрос вообще имеет смысл и что такая абсолютная цель есть.